Индивидуальные инвестиционные счета Или как гарантированно заработать 52 тысячи рублей в год Это 13% от 400 тысяч Давайте подробно рассмотрим Для чего нужны индивидуальные инвестиционные счета Стоит ли их открывать И как ими грамотно пользоваться Ну во-первых, что такое индивидуальный инвестиционный счет Это особый брокерский счет на котором могут быть применены определенные льготы. Самое важное запомнить, что у вас одновременно может быть открыт только один индивидуальный инвестиционный счет. Вы можете его открыть у любого из брокеров. Мне кажется, практически все брокера его открывают. Данный счет регистрируется в налоговой, поэтому два счета у вас, вам открыть одновременно не удастся. И действует данный инвестиционный счет 3 года. Через три года вы этот счет можете закрыть, и деньги у вас снова освобождаются. Теперь для чего это нужно? Какие есть льготы у тех, кто открывает индивидуальные инвестиционные счета? Первый вариант подойдет только тем, у кого есть официальное место работы, и он платит больше 52 тысяч в год налогов со своей работы, с основной работы. Тогда у вас есть возможность получить вычет в размере 13% от данных вносимых средств то есть от 400 тысяч в год что составляет 52 тысячи рублей если у вас нет такого дохода то вам подойдет второй вариант это освобождение от уплаты налога на доход при закрытии счета здесь у вас может быть доход например и больше 13 процентов может быть вы 50 процентов заработали 100 процентов заработали и с них вы налог платить не будете Чисто теоретически это может быть даже оказаться и выгоднее. Хотя вероятность очень достаточно низкая. То есть в первом варианте 13%, тысяч, 13 от 400 тысяч это 52 тысячи рублей. А во втором варианте у вас эти налоги, то есть 13% должны составить больше чем 52 тысячи рублей. То есть вы уже должны заработать в год как минимум там, 400 тысяч то есть вот если вы 400, то есть 100% в год вы заработаете, то тогда вы больше 400 тысяч год заработали, тогда для вас второй вариант будет более выгодный. Но столько заработать достаточно сложно. Какая схема работы индивидуальных инвестиционных штук? Смотрите, вы открываете счет. Тот год, который вы открыли, вы можете внести 400 тысяч в год. И на следующий год, подав определенные данные в налоговую, на данные все стандартные, любой брокер вам все необходимые справки без проблем выдаст вы получаете ежегодный вычет 13 то есть 52 тысячи рублей на следующий год вы еще раз вносите 400 тысяч и опять получаете в налоговый возврат 13 процентов итак вы можете сделать три раза то есть за три года вы можете внести максимально миллион двести тысяч рублей и заработать на этом всего 156 тысяч рублей. Это вот такой подарок от государства, который, я думаю, что имеет смысл принять. Пока это э, еще действует, пока это еще не отменили. Куда можно вкладывать данные средства? Сначала вроде бы говорили только фондовая секция, но теперь можно практически во все активы э, отечественного рынка. Это может быть и срочный э, рынок, и фьючерсы вы можете покупать, Можете скальпить, торговать, это может быть опционный рынок, это могут быть акции, это могут быть облигации, это могут быть боевые фонды. И даже можно вкладывать зарубежные активы при помощи Санкт-Петербургской биржи. То есть вариантов на самом деле очень много. А теперь какие же особенности работы с индивидуальным инвестиционным счетом? Ну, Самое важное, что у вас должен быть этот счет открыт не менее трех лет. Если вы какой-то год внесли 400 тысяч, получили вычет, вернули от налоговой 52 тысячи рублей, но при этом счет на второй год, скажем, закрываете, вам необходимо эти деньги опять вернуть в налоговую. То есть иначе вы попадаете под санкции, вы нарушаете закон. То есть счет у вас должен быть не менее трех лет с момента открытия. Закрывать его нельзя в течение трех лет. Но вот такая есть особенность, что вносить можно не каждый год. Например, если вы боитесь, что ваши деньги будут заморожены на 3 года, вы можете открыть этот счет, можете первый год не вносить деньги, второй год не вносить, а на третий день год, например, только внести эти 400 тысяч и внести их, например, в конце второго года. Тогда фактически, вот вы в начале года его открываете там в январе, первый год не вносите, второй не вносите, на третий год вносите 400 тысяч и буквально через пару недель... Закрываете этот счет и получаете вычет, ну правда только с 400 тысяч 52 тысячи рублей. Вот такой вообще вариант, когда можно просто 52 тысячи уплаченных в бюджет можно запросто вернуть. И вернуть, причем буквально ваши деньги будут заморожены в течение 1-2 недель. А потом еще через там, несколько месяцев, когда вы сдадите подойдите налоговую декларацию, вы можете эти деньги вернуть из налога. Вот не замораживать денег, есть и такой вариант, что вы вкладываете не на первый год. Дальше, особенность и преимущество, что доход от продажи бумаг оплачивается при закрытии счета. То есть вы заработали, если на обычном брокерском счету ежегодно вы этот налог оплачиваете. Например, если например, продаете какую-то бумагу, брокер у вас этот налог уже, вот при погашении купона, например, облигации, этот налог у вас сразу удерживается. А здесь нет, здесь доход. У вас будет удержан через 3 года. Это выгодно, то есть эти дополнительные деньги, которые вы получаете, вы можете использовать на покупку других бумаг. Но важно иметь в виду, что эти счета не застрахованы. Вот, к примеру, некоторые брокера предлагают открыть инвестиционный счет и предлагают вложить в банковские депозиты. Вот этого делать точно не нужно, потому что если вы просто вкладываете в банковские депозиты, вы попадаете под программу страхования вкладов. Ваши деньги в банке застрахованы, если вы как физическое лицо вносите. А если вам предлагает это сделать брокер, то данный счет уже будет зарегистрирован на юридическое лицо. И в случае банкротства банка вы этих денег не получите. Вы на это будете рассчитывать, но на самом деле вот идти на поводу и соглашаться на использование денег инвестиционного счета для открытия банковских бази депозитов вот этого делать не стоит. На этом можете вы деньги свои потерять. Куда лучше всего вложить ваши средства, которые, вот если вы открыли уже инвестиционный, индивидуальный инвестиционный счет, куда вложить? Ну, конечно, лучше всего рекомендую вкладывать именно в облигации надежных эмитентов, Поскольку этот счет может у вас служить гарантией, что вы получите, во-первых, вычет 52 тысячи рублей в год, и дополнительно вы будете еще получать доход с облигацией. Это может быть облигация надежных эмитентов или облигации федерального займа государственной. Вот это очень хороший вариант и на нем рекомендую останавливаться. Ну конечно не исключено, что вы можете вложить также и в акции, также торговать на этом счете. Но самое главное не рекомендуем, вот как мы уже сказали, использовать для вложения в банковские депозиты. Если вы выберете первый вариант, захотите вложить в облигации, то есть вы гарантированно заработаете на том, что получите вычет 52 тысячи рублей, и плюс еще заработать на облигациях вам удастся, то рекомендуем воспользоваться нашим курсом, который у нас есть на нашем сайте. Вы можете в разделе «Курсы» «Облигации. Простой и надежный помощник трейдера». Вот здесь можете дополнительно приобрести этот курс. И в этом случае вы, я уверен, сможете более эффективно подобрать для себя облигации, которые можете на этом счету держать и зарабатывать как на облигациях, так и дополнительно получая вот налоговый льгот и вычет. Этот вариант очень хороший. То есть рекомендуем все-таки остановиться на гарантированном получении дохода с этого счета. При этом наличие индивидуального инвестиционного счета никак вас не ограничивает, Наличием другого счета, на которых вы можете также продолжать заниматься трейдингом. Абсолютно другие стратегии там можете использовать. Вот этот счет может у вас быть инвестиционным, а другие счета будут у вас для трейдинга. То есть там вы можете деньги вводить, выводить. На обычном счету у вас, соответственно, ограничений не будет. Решать вам, но использовать такую возможность, как получить дополнительный доход при помощи индивидуальных инвестиционных счетов, Настоятельно вам рекомендую. От вас это ничего не потребуется. Даже откройте сейчас счет, и если вы сейчас сомневаетесь, пусть он у вас пока находится в пустом состоянии, пусть пока будет без денег. От вас это никаких дополнительных вложений не потребуется. Когда вы захотите, сможете всегда туда деньги положить и воспользоваться возможностью, которую предоставляет государство. Всем спасибо за внимание.